Если есть зале новички, кто не знает, мы еще не представляли, это наше самое основное. Это самое сердце, это самый мозг, голова, как, от которого все у нас это и образовалось. Валерий Данилов челканогов наш президент. просим. я сюда <сас Mantra> <дымился>. <сас <Droga> Только что я проехал, поездки. поездка была у меня в Краснодар, Москва, Питер, Петрозаводск. Обратно вернулся, сейчас несколько дней отдохну и опять в Калининград и дальше ну э, что я хочу сказать вот для, пар для партнеров у меня тема все равно будет с вами как правильно работать надо, надо постоянно помнить, что вы нужны людям первое смотрите, едем в поезде, слово за слово в купе даже мы не, не разговаривали про потокоп не до этого уже наболтались, говорить неохота молчим сидим Ну, где-то проговорили, что мы из Сочи там в едем в Петрозаводск, они, они говорят у вас есть знакомые, чтобы там квартирку купить или домик? Ну, блин, лучше бы не спрашивали. Все, уже продали автоклоп, они уже побежали регистрироваться, все нормально. Обратно оттуда едем. Таксист нормально попался. Мы же ездили по городам. Такие убитые машины, мы даже не разговаривали с ними. Иду как раз, интересная новая иномарка. Только сели в такси, я говорю, какая машина интересная, блин, тут таксисты все убитые, у вас такая хорошая. Так я бизнесмен в прошлом. почему в прошлом-то? Ну так тяжело, москвичи читает. Ой, блин, лучше бы не заикался. <смех> Все, то рассказали про наш бизнес, он с потрохами. куда бежать и регистрироваться. Я говорю, вон, адрес, иди туда. То есть людей столько окружают, которые готовы к нам идти, только нужно помнить, что ты в автоклубе. Это первое, что хотел сказать. Второе, когда начинаешь говорить, какие реальные возможности есть через интернет-магазин, наши люди говорят, ой, у нас, у нас ничего в автоклубе не сделано, вот в Сочи скидок нет, там того там -то нет. Американцы... Знаете, что у нас уже э, больше одного процента американцев? Сочи? Нет, Случай. вообще, в нашем клубе. Они говорят, у нас есть Алиэкспресс, нам больше ничего не надо. Два с половиной миллиарда товаров в Алиэкспрессе. Теперь внимание, как пользуются Алиэкспрессом. Угу. Те же вот э, в, Петрозаводске. ПетрОзаводске на пробу взяли, посмотрели, сходили в магазин, в салон, хорошее, пальто, шикарное, все, восемь тысяч с половиной стоит. И блин, смотрим на Алиэкспрессе, есть такая, такая вещь, да? Как вы думаете, если восемь половиной тысяч в магазине, на Алиэкспрессе за сколько купили? Половина, наверное. За, за, за два, да? Меньше. Меньше. За 600 рублей. Теперь внимание. Пришел товар, все нормально, рукава короткие. Рукава короткие, блин, ну не угадала. Пошла в комиссионку, с руками оторвали за три с половиной. Сдать не успела. Вот реальный пример. В Краснодаре девчонки на подарок одному из наших партнеров искали часы. Хорошие часы пришли. Сейчас мода керамика какая-то, не знает, что это за часы такие. Смотрят везде в магазине 20-22 тысячи, 20-22 тысячи. Что ты будешь делать? Заходит на Алиэкспресс, как вы думаете за сколько купили? За 200 000. За 200 000, не за 200 000, а за 600 Но все равно 20 600 000, чувствуете разницу? Так они сразу 20 штук заказали. Вот, что значит Алиэкспресс и что значит интернет-магазин. Мы просто не пользуемся, если нужно купить какую-то вещь. Вы не торопитесь. В чем суть, почему так дешево? Реально таких скидок не бывает. То есть дают 10-20%, 15%. Но бывает такое, что какая-то партия с тех же часов, да, и их, ее нужно продать, они по остаточной цене просто депидуют, 90% скидку делают на товар. 90% скидку. Поэтому нужно этим заниматься. Все, следующее.